Друзья мои, всем привет! Продолжаем работу по балкону, а именно утепление балкона и нанесение декоративной штукатурки караэт. Как вы видите, за моей спиной мы уже отштукатурили стены декоративной. Нет, мы уже отштукатурили стены штукатуркой Акстон. Акстон штукатурка вот такая. Приобретали мы ее в Леруа -Мерлен. Но перед тем, как наносить эту самую штукатурку на стену, нам нужно... Убрать глянец с экструзией, который у нас на стене. На потолке мы ничего не стали делать, потому что там будет надежной потолок. В общем, чтобы убрать глянец с экструзией, нам нужно использовать любые грубые абразивные шкурки. Можно использовать рубанок для гипсокартона, либо любое другое приспособление, которое снимет глянец с поверхности. Это нам нужно для того, чтобы штукатурка более плотно Приклеилась к нашей экструзии. Если мы этого делать не будем, то со временем просто эта штукатурка у нас может отслоиться от экструзии. Далее мы наносим штукатурку на стену. Только штукатурку на стену. И после этого вот эту вот сетку фасадную мы топим в этой штукатурке. Ну и после уже в общем выравниваем это все вот так как у нас. Даем этому все просохнуть потом убираем ненужное, грунтуем, и уже после приступим к нанесению декоративной штукатурки караэтты. В общем, такие вот нехитрые действия нам нужны для того, чтобы сделать из балкона конфетку. Работаем дальше. Делаем такую вот грубую поверхность с помощью обычной шкурки грубой, и после мы это все пропылесосили, и теперь будем Наносить штукатурку с фасадной сеткой. Нет, он не хватает, он же метровый. Нам нужно отрезать его, в общем, по длине от потолка до пола. А потом сюда вот будем кусочек вставлять. Тоже такой же длины, потому что вот оттуда потом пустим, что он туда вот. Давай, Сейчас займусь я вот подрезкой. А ты пока наноси. A estucar -turco. Как видим, у нас все тут уже высохло. Так, ну, по плотности мы не можем пока ничего сказать. Но если вот так вот пальчиком поковырять, она немножко шкраблится. Но в этом нет ничего страшного. Сверху мы нанесем грунтовку, и она у нас станет более жесткой. А после того, как уже мы загрунтовали, немножко, может, где-то зашкурим, мы будем носить декоративную штукатурку Короед. Так, вот, в общем, у нас все, все стены мы... А штукатурировали этой штукатурочкой здесь мы делали все без сетки потому что здесь у нас монолитная плита а вот это у нас экструзия вот тут даже видно небольшие швы от нее и вот пятачечки от грибочков так здесь тоже у нас под окошком такая вот импровизированная стенка собралась здесь сверху у нас будет подоконник здесь тоже будет подоконник а вот эти вот обе части у нас будут обрабатываться декоративной штукатуркой карает. На потолке, как я говорил, уже у нас будет натяжной потолок с точным освещением. Да, и вот здесь и вот здесь у нас будут находиться батареи. Здесь у нас внизу теплый пол. он стоит термодатчик, здесь у нас выключатель и розетка. В общем, все это в комплексе будет выглядеть отлично. И можно будет здесь уже зимой спокойно находиться пить чай либо кофе и наслаждаться видом из окна да не очень приятный вид ну ладно в общем двигаемся дальше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 Очень плохо все ведет. Наказать ее не надо, хороший, наказать. Наказать. Ну, что у нас там в этой декоративке есть? У нас в этой декоративке полно всякого мусора. Мусор. Вот, Вот этот шарикообразный мусор, комковидный, вот за счет него, в общем, будет и образовываться такая вот короедная структура, фактура. Вот. Даже при замешивании ощущается, как будто там есть какая-то Гранулированная песочная масса, с помощью чего и достигается этот эффект короедства. Ну, простите за тавтологию, другого я просто сказать не могу. Я предлагаю что сделать, сейчас мы его нанесем на всю поверхность, да, и сделаем вертикальный, горизонтальный и круговой.